Всем привет! Это вторая часть видео про интересную технологию по заделке торцевых стыков на гипсокартоне. По этой технологии вклеенная лента не плюсует поверхность, поэтому можно применить другой способ отделки, при котором нет слоев шпаклевки на гипсокартоне и нет последующего вышкуривания и уж тем более нет стеклохолста. Как все это делается, мы сейчас посмотрим на макете. Это наш макет. На нем мы посмотрим, как торцевая стыковка превращается в заводскую. Тут все стандартно. Края гипсокартона зафиксированы на профиле, на ЦДшке. Саморезы вкручены практически по краям профиля. Суть в том, что нужно отслоить гипсокартон в зоне между саморезами. Причем отстроить локально и аккуратно, точно по какой-то определенной линии. Для того, чтобы разрушить под бумагой гипс, а саму бумагу оставить целой, будем использовать вот такой инструмент. То есть вот эти ролики катаются сверху по поверхности и под бумагой гипс крошится. Второй ролик прикаточный, но ну, потом покажу для чего нужен. Вот эта железяка, которая торчит, предназначалась для удаления гипсовой сердцевины вначале, а потом превратилась в держатель для скрипков разного вида. То есть, работает это так. Нужно просто по краю прокатать роликами бумагу. Не обязательно катать сразу во всю длину. То есть, это делается вот такими поступательными движениями. И заодно вы видите, докуда они достают. То есть, суть в том, чтобы бумага отслоилась. То есть, вот такими движениями бумага поднимается от гипса это будет заметно через несколько движений просто неудобно делать одной рукой и снимать, поэтому сейчас я отключусь и прокатаю до того момента как бумага пойдет волнами готово на одной стороне шва то есть бумага поднялась причем поднялась именно там где мы прокатали, вот так вот. Дальше она приклеена, то есть мы ее тянем, вот она приклеенная, прочно приклеенная. Эту часть отгибаем, прокатываем вторую сторону. То есть, заметно, что она отходит. Вот. Сделаем то же самое со второй стороной. Готово. Бумагу мы подняли. Я ее специально разделил на две части, чтобы одну сторону сделать с треугольным углублением, а вторую часть со ступенчатым. Сделается это тоже просто. Вот таким образом. За несколько проходов, без особых усилий, скребок убирает гипсовую середину. Вот так получается треугольная выемка. И сейчас посмотрим, как получается ступенчатое углубление. Принцип тот же. За несколько проходов углубляемся внутрь гипса. Если в случае с треугольной выемкой мы можем достать и до железа, это вообще не принципиально, то в случае со ступенчатой выемкой такого делать не нужно. Здесь хватает 3 мм углубиться внутрь, только для того, чтобы потом сверху на шов наклеить бумагу. То есть 3 мм хватает. Для этого у нас есть такой визуальный ограничитель в виде фаски на скрипке. То есть, если он достал до уровня, значит все, хватит. Готово. Вот такая форма у нас получается. Теперь нужно этот гипс загрунтовать. оставляем пока подсохнет теперь когда грунтовка убрала всю пыль видно какую четкую форму правильную имеет эта выемка как по линейке в общем следующий этап нужно бумагу которую мы отслоили и подняли приклеить на смесь на новое посадочное место Для людей, которые занимаются отделкой, вот в принципе вопросов нет никаких. То есть намазали смесь, приложили бумагу, прижали, и то, что лишнее повылазило, сняли шпателем. Для чего нужен ролик прикаточный? Дело в том, что когда бумагу перегибаете в одну сторону и потом в другую, образуется вот такое ребро, сгиб. Вот этот сгиб нужно закатать. То есть берем ролик, и по нему проводим. Проводим не просто ровно, а закатываем его внутрь. Заваливаем. Для этого буквально вот несколько движений хватает. Оставляем высыхать. Следующее действие. Вклеиваем бумагу внутрь шва. Меша стандартная сюда уже не подойдет, потому что она слишком широкая. Ее нужно подготовить. Для треугольного шва складываем бумагу пополам и обрезаем лишнее. А для прямого срезаем ее сбоку. На ней тоже есть линия сгиба. Это для нас ориентир, сколько срезать. Так, чтобы поместилось внутрь. Тут тоже все просто. Намазываем смесью, вклеиваем бумагу и лишнее убираем шпателем. Готово. Все приклеили и бумага находится внутри шва, а не снаружи на гипсокартоне, как это было бы при стандартной заделке торцов. Дальше, как обычно, шов выравнивается смесью. Ну вот, в принципе, и все. Конечно, отделочники лучше знают, какую смесь использовать, какой консистенции, вообще что с ней делать. Я показываю просто принцип действия. Как оно было и как оно стало. То есть мы сделали из обычного торцевого стыка, такой мини-заводской. С бумагой, вклеенной внутрь. Как вы сами смогли увидеть... Сделать такие швы возможно без применения дорогостоящего инструмента в виде фрезы, пылесоса, рейки и всего прочего. И даже листы не нужно готовить заранее. Все делается по факту. После прикручивания листов на потолок, на стену, куда угодно. Для этого нужен всего лишь вот такой микроскопический и дешевый инструмент. По сути дела это кусок профиля скрученный трубочкой и два болта. На одном конце пакет шайб большие и маленькие так чтобы между большими был промежуток и с другого конца ролик ролик тоже можно сделать из чего угодно вот вся эта штука стоит примерно 100 рублей российскими причем 70 рублей стоит вот этот ролик потому что я его отобрал у ребят а это был новый валик с ручкой, с мохнаткой, все как положено В конце концов, у меня получилась вот такая штука. Это срез на ступенчатой стыковке. А это срез на треугольной. В каком случае делается какая, я не знаю. Потому что наши ребята делают по-разному. Возможно, одним нравится один способ, другим другой. Первые пару раз получается что-то страшное. Там бумага порвана и гипс неровный. Но в конце концов руки привыкают и получается вот такая красота. Это уже сделано людьми, которые умеют шпатель держать и с руками из правильного места. Еще раз напомню, что на больших объемах, на больших стройках такой способ вряд ли нужен. Там другие приоритеты и с допусками в 5 мм. Это вообще не актуально. Я просто хотел показать, что возможно запаковать торцевой стык на уже прикрученном гипсокартоне. С приклеенной лентой, но без плюсующего слоя бумаги сверху. На этом всем пока. Увидимся в следующих видео.